Сегодня поговорим про ваше, наше предназначение любого человека. Дело в том, что сегодня, сегодня о самореализации не говорит только самый ленивый. Что же такое на самом деле самореализация? У многих эта фраза прям там уже висит и часто заходит она из разных источников. Я скажу простыми словами, это обмен энергии. Если вы чего-то боитесь, у вас есть толковые мозги, у вас есть какие-то знания, вы что-то умеете, умеете кому-то помочь в чем-то, вы обладаете какими-то навыками, вы их специалист в чем-то. И вы, если вы молодой человек, молодая девушка, молодой мужчина и у вас нет выхода на тот уровень, к которому вы стремитесь, у вас нет тех доходов, которые вас бы удовлетворяли, вы бы могли там куда-то ездить, что-то покупать, дарить подарки своим любимым людям и так далее. Значит, если у вас этого нет, вы застряли. Вы застряли, и вы не обменяетесь энергией. Когда человека нет энергии, он болеет. Потому что он не отдает энергию и он не берет энергию. Это если молодые люди сегодня сидят 2-4 на 7 в соцсетях, вообще в интернете, при этом у них нет то, то, о чем они мечтают. Значит, их страх. Их внутренний саботаж, <coughs> их малоценность, их неуверенность в себе, их ленность, их безответственность. Потому что причиной всему тому, чему у нас сегодня есть, это навыки, которые нас привели к определенным результатам. Например, вы умеете там, не знаю, учить кого-то, вы умеете коммуницировать, вы умеете, ну Тут надо различать навыки профессиональные, навыки более такие гибкие. Да? Есть софт-навыки, софт-скиллы, есть хард-скиллы, да? погуглите, найдете. Так вот, если у вас есть какие-то навыки профессиональные, вы что-то умеете делать, при этом вы сидите и боитесь чего-то, у вас вы не умеете выходить в эфир, вы боитесь того, того, того. Знайте, что вам это нужно развивать. Потому что когда вы не отдаете энергию в мир, вы ее не получаете. И застой энергии это смерть. Да, это смерть. Это, это болезни, это уныние, это хандра, это, это депрессии. Какие-то трудности к нам, когда приходят, мы что-то теряем, кого-то находим, утраты, болезни. Да, нас.. Лупасит? Причем не Вселенная нас лупасит. Мы сами себя лупасим. Потому что в этом мире нужно уметь терять. Приз... Ну, терять, да, мы ничего не бывает вечного. Человек пришел в эту жизнь для того, чтобы что-то сделать и в конечном итоге уйти. И у каждого свои, своя ответственность, своя судьба, когда этот человек уходит. И энергия его закончилась физическая. Да? Поэтому тот из вас, кто сегодня молод, красив, и вы просто сидите в соцсетях, у вас есть э, любимое занятие, вы что-то умеете делать. Да не бойтесь вы это масштабировать, да не бойтесь вы перейти в разряд коуча, наставника. Э, умеете вы делать мягкие игрушки, умеете вы... Вы хороший специалист, нутрициолог, вы занимаетесь биодобавками, вы специалист по здоровью, вы преподаватель, вы психолог, вы художник, вы кто там еще вам что-то нравится делать? Да самореализуйтесь вы в конце концов, потому что энергия, если вы не отдаете, она к вам другая не приходит. Обмен энергии, понимаете? Поэтому молодые ребята и девчонки, перестаньте вот тупо сидеть просто в интернете. Жизнь ведь такая классная штука. Для тех, кто берет ответственность и делает. Новые навыки нарабатывает. Ну а те, кто постарше. Я для детей стараюсь, я для внуков стараюсь. Да и какие вашу налево. Вы что, не понимаете, что детям мы нужны и внукам здоровые, успешные? И примером показываем. Многие эти рас... булки расслабили. Многие ведь э, считают, что нужно детям служить, внукам служить. С чего вы взяли? Дети, внуки, это не ваше. Это не ваше, понимаете? Это вот оно пришло вот, от, вот оттуда. Вы что могли дали? А дальше ваша задача заниматься только собой и не заниматься ерундой, что вот вы там для детей, для внуков. А какой вы передаете по наследству, по примерам, энергию, страхи, переживания, дать нытье, болезни? Вы перестаете развиваться. Поэтому старость не от того, сколько нам лет. Понятно, биология берет свое. Но когда вы перестаете заниматься, вы перестаете обмениваться энергией, отдавать и получать, вы мертвы, понимаете. Еще Милтон Эриксон сказал, человек живет, человеку дано жить до там, 30 лет, 30-35, а дальше он умирает. И хоронит его только в 80. Блин, меня эти слова зашли прям морозом по коже, это правда. Большинство людей просто сидят и ждут чего-то. Они боятся выйти в эфир, они боятся пройти какую-то программу, где нужно что-то сделать такое. Да я такая же точно, я сейчас прохожу тоже серьезную дорогую программу, дорогую, потому что чем больше вы платите себе, тем больше вы себя уважаете. Вот запомните эти фразы. Я сейчас прохожу, я понимаю, где у меня косяки. Где я переживаю, чтобы мне подумают? А где я переживаю за своего клиента больше, чем сама себе? Это что, ответственность? Нет. Это безответственность, оказывается. А я-то думала, что я такая суперответственная. Не надо брать чужое на себя. Поэтому, что такое самореализация? Это дать и взять. Это когда у вас энергия вкручится, вы когда вы создаете что-то интересное. Они а когда вы стоите на месте, создали себе странички свои там э, в соцсетях, и там и все. Понабирали этих активов. Да, вот я тоже сейчас взяла актив, смотрю, ну, чтобы там слушали, читали, там лайки ставили. Есть адекватные люди нормальные. Но большинство это просто бессовестные, э, э, к себе бессовестные, я так говорю. Это люди, которые безответственные. Задёшь на страничку, там пусто. Там кроме этих, как мужчины говорят, куриные жопки, вот эти вот куриные жопки понатягивали, и они там, это хорошо, надо нравиться, надо сексуальность развивать и так далее. Но не на этом всем закрывается, заканчивается ваша работа, ваша жизнь и так далее. Создавайте что-то полезное, отдавайте людям то, что у вас есть. И это есть самореализация. Энергии застой, мы мертвы. Поэтому, повторяю еще раз, денег нет, отношения не те, болезни, уныние, депрессия. Вот и все. Самореализация – это взял, отдал. Если некоторые из вас говорят, вот я для детей, для внуков, мне там… Это ваши иллюзии. Вы служите, но вы помните, вы в роду выше, вы пример должны подавать. Берегиней должны быть, а не паутинихой. Если кто меня слышит, понимаете, о чем я. Паутиниха, которая плетет паутину под себя. Под прилогом «Мои диты, мои внуки, вот я для них». Украинскую мову. А на самом деле ей выгодно быть больной. Ей выгодно там, чтобы у нее там, она чтобы наныла, криктала, чтобы к ней потом эти внуки, дети приходили, ее жалели. Да, кому-то сейчас, наверное, не очень приятно это слышать. Но я это прошла, прожила это. Поэтому я знаю, как это. Когда ты в себе это осознаешь, думаешь, елки палки я какой пример подаю детям? Внукам. И когда куча было заболеваний, я инвалид. Войны второй группы, в боевых действиях участвовала, много чего я прошла. Поэтому то, что сейчас вот вам говорю с таким вот такой, такой вот энергетикой, это пройдено мной самой, Поэтому самореализация это отдавать и брать, брать и отдавать. И если вы молоды у вас есть любимое дело, вы что-то умеете делать в кайф, и это людям нужно, масштабируйтесь, берите себе в курсы, создавайте себе курсы, берите в коучинг, не бойтесь выходить на следующий уровни, создавайте больше пользы миру, и это есть самореализация. Иначе мы задыхаемся. Нет обмена энергии, если нет самореализации. И никому мы не нужны больные, хилые, старые. Да, вас будут жалеть. Вам это надо? Это тех, кто постарше меня слушает. А те, кто молодые, вы на что рассчитываете? На то, что вы вышли этими куриными жопками, порассказывали, белье свое показали, и до этом все? Надежда Новосельская, психолог, психофизиолог, психотерапевт, коуч, наставник, была с вами на связи. Кому... Страшно выходить в эфиры, кому страшно начинать новое дело, кому страшно делать большие результаты, кому страшно выходить на люди, кому страшно делать новое, новое, новое. Есть у нас комплекс неполноценности, есть у нас комплекс вины, есть у нас комплекс маленького человека, есть у нас комплекс малоценности и так далее, и так далее. Приходите на бесплатную консультацию, разберем по полочкам. Покажу вам путь, как вы можете выйти. Продавать ничего не буду. Покажу варианты, как вы будете достигать своих целей. Захотите, пойдете в коучинг, в наставничество, не захотите, пойдете к кому-то другому. Моя задача помочь вам, показать вам, чтобы вы не сидели только на сутками в этих 24 на 7 в этих интернетах, в интернете, чтобы вы ну, делали и получали удовольствие, чтобы вы самореализовывались, чтобы энергия у вас была, чтобы был обмен энергии. Хорошо? Договорились? Спасибо большое. В шапке профиля <coughs> в инстаграме есть анкета. Можете написать э, в директ, хочу консультацию. Э, в фейсбуке э, то же самое. На YouTube загружу это видео и тоже оставлю э, анкету там. Всех вам благ. Будьте здоровы и помните, самореализация это обмен энергии. Если нет самореализации, если вы застряли, или лежите где-то, болеете или плачете ноете, значит вы что-то не делаете, значит вы что-то не отдаете, потому вы и не получаете.